Я приветствую тебя на своем канале Тараторка. А, тема нашего сегодняшнего расклада а прогноз а, для близнецов на май месяц предстоящий, да. Как вы можете видеть, у меня тут а, попа моего кота. Ну, я думаю, вас это не смутит. Он захотел поспать здесь, ничего с этим сделать не могу. Вот, Надеюсь, он нам не залезет на весь кадр, да. Как в конце... Видео про тельцов Вот Как раз для близнецов Эта тема актуальная Все-таки у некоторых из вас На май месяц выпадает дни рождения Поэтому Именинников я сердечно поздравляю Желаю всего самого-самого Заветного Чтобы все ваши Не, не другие да, Покаялись чтобы ваши друзья любили вас, чтобы вы не обижались, потому что на обиженных воду возит, <laughs> не знаю, денег, здоровья и классного секса, <laughs> давайте так, вот. Так, приступим. Прогноз для близнецов на май месяц. какие-то ключевые моменты я сейчас буду озвучивать. Вот, а вы, пожалуйста, послушайте и отложите у себя в памяти. А потом я бы хотела, чтобы вы мне прокомментировали, да, под видео, этим, что вас ждет в этом месяце, в мае. Так. обман, интриги, расследование, хочется сказать. Ну, смотрите, у вас как эта вот фраза называется из огня до полымя или вот что-то в таком духе, да? Что-то, что везде у вас какие-то предательства, обманок вот обиды. Какая-то тяжесть, а чувствовать чувство тяжести, вот, какой-то нестабильности. Так, окей, Лан, с чем связано? С деньгами. А, а что, что у вас там? А, ну, наверное, это связано с зарплатой, как я понимаю. Что у вас? Что у вас? Ладно, хорошо ли решится этот вопрос? Ну, ваши вопросы связаны с этим делом. Да, да, очень-очень даже. Главное не, не бояться, да, отстаивать свою точку зрения. Не надо себе все держать. Вот если вы вот, э, ну, грамотно, скажем так, да, без, без э, лишней экспрессии, да, как вы любите иногда э, озвучивать там то, что вы хотите, то вы добьетесь успеха в своем своем деле. Какие еще вас ждут события в этом месяце? А, Какие-то затяжные вопросы у вас разрешатся. А, Разрешаться по справедливости да но не в том смысле что там вот моя вражина сдохнет нет, нет. А, а я имею в виду о том что а, что там где вы действительно были правы да что правда была на вашей стороне то вашу пользу и разрешится а, тут какой-то ваш особенный момент Какая-то двоякая ситуация, которая уже достаточно давно у вас в подвижном состоянии да, вводила. Вот она решится. Не факт, что у вас, конечно, результат этот обрадует. Я уже вот за пределами кадра выставляю, да, что уже не улазит. У меня большую часть. Пятая точка занимает экрана. Знаете, я бы дала вам совет поменьше, поменьше болтать о своих каких-то целях. И о каких-то своих целях в начинаниях особенно. И также вот в каких-то затяжных вопросах, там, где вы пытаетесь как-то разрядиться с помощью разговора, да, о своих проблемах, я бы вам а, посоветовала с этим, ну, как бы, в мае месяце, да, ну, перестать это делать, потому что, ну, это как-то вносит диссонанс и а, может выйти вам боком, скажем так, да, особенно если... А, эти люди, которые, да, в курсе будут событий а, ну, непосредственно от вашего лица, то они а, как-то будут еще с кем-то другим, да, ну, не знаю, участникам знакомы, да, от вашего негодования. Ну, я имею в виду, если какие-то у вас ссоры или вопросы были, да, кому-то, какие-то выяснения отношений, и то, что вы потом... Возможно, там кому-то захотите это обсудить, с кем-то просто выговориться по-человечески, то я бы не советовала вам это делать. Ну, потому что это вам не пойдет на пользу, скажем так, да. Лучше, лучше поддержите себе, в себе этот момент. То есть рабочие вопросы вы можете как бы, да, обсудить, но это на работе. То есть за пределами то есть этого сообщества никуда лучше. Ну, я не знаю, за исключением там вашего супруга, да, супруги, не обсуждать. А что касается каких-то других вещей, да, то тем более. То есть, ну, допустим, если, ну, условно, три подруги сидят, да, и, не си ну, не три подруги, у вас трое подруг или трое друзей, да, у вас какие-то трения произошли с одним из них. То есть не надо третьего включать в ваш вот этот диалог. Поэтому вот так вот. Что еще я могу вам сказать через карты? Uh -huh. Не знаю, идет такая информация, что кто-то будет ждать ребенка в этом месяце. Вот. ждать ребенка в этом месяце. ждать новостей, связанных с детьми. То есть чувство вот какое-то, знаете поскорее бы это закончилось Ну, ожидание имеется в виду Я тут не пытаюсь никого напугать Я в виду а Вот связанное с детьми Да, ожидание какое-то Возможно, это связано с обучением Да Может быть, типа поскорее бы уже каникулы начались у детей, я не знаю. ну, что-то вот. Вы дождетесь результата своего, которого вы хотите. Да, вы получите то, что вы хотите. Ну, вот об этом тут какая-то речь идет. А кто-то действительно может ждать ребенка. Угу. Ладно, и парочку еще карточку. А вот ждет дача. Дача. Какое-то обращение к земле, скажем так, да. Это связано именно с землей непосредственно. Какая-то организация. Вот какое-то семейное э -э -э, семейное что-то вот. Не знаю, сажать что-то, возможно, вы будете в городе не знаю что-то вот с этим связано или помогать как-то старшим вот об этом тут речь идет это не у всех отыграется опять же это общий расклад имею в виду надеюсь я вам чем-то помогла а, да близнецы а, надеюсь вы подчерпнете какую-то информацию а, и Буду ждать вашей истории. Буду стараться выкладывать каждый месяц, да, прогнозы на, ну, на предстоящий, да, для каждого отдельно знака зодиака. И что еще, что еще? Подписывайтесь, обязательно ставьте лайки, комментируйте. А я с вами прощаюсь до, до, до следующего видео. Всем пока-пока!